А как обычные люди, которые куда-то музыкают, пойми, если на все снис ⁇ м, уж порки, подуби, пойми, если снис ⁇ м, снис ⁇ м, как пойми, как пойми, как